У каждого из нас бывают моменты, когда все идет не по плану. Изначально я хотел выпустить киносравнение Бизона и Руса. Я знаю, что многие ждут этот материал. Я даже начал потихоньку записывать геймплей. Но, к сожалению, я столкнулся с большими трудностями. И сегодня вы узнаете, что же произошло. Здорово мужские мужчины! Который раз убеждаюсь, что апнуть легенду в сетевой игре можно на изи, даже играя без пати. Мое высказывание и впрямь справедливо. Дойти до легенды в соло не так уж и сложно. Сложнее там закрепиться и удержаться. А еще невозможно удержаться, чтобы не залететь в балдежное сообщество по колдушечке, в котором я люблю залипать. Там новости со сливами инсайдерскими имеются. Своя беседка есть, чтобы тиммейтов найти, да и порофлить. Конкурсы с ивентами постоянно проводятся. Вдобавок еще и Никите можно черкануть, чтобы скидос на сепишечке. Не, ну это не группа, а сказка. И эту сказку ты найдешь по ссылочке в описании. Итак, господа, я уверен, сейчас многим непонятно, о чем же будет идти сказ. Давайте, пожалуй, начнем с одной истории, которая меня побудила на создание этого фильма. Как я и сказал, хотел, значит, записать геймплей с Русичем и потом с Бизоном в рейтинге. С горем пополам кое-как находило катки, но это были не просто катки, это был просто какой-то жесткий киберпот. Сейчас поймете, о чем я говорю. Сначала давайте чекнем статистику предыдущих моих игр. Как вы видите, в большинстве своем здесь у меня MVP и неплохой процент побед. Все из-за того, что меня закидывало в рейтинговые игры, где почти все играли без пати. Только в редких случаях против меня выступали двойки или тройки. А теперь взглянем на статистику следующего дня, где преимущественно все играли в пати. Ну, кроме меня, естественно. Знаете, я даже в один момент успел словить тильт, не понимая вообще, что со мной творится. Справедливости ради хочется сказать, что все это время против меня попадался профессиональный игрок с никнеймом Ежик, который и тащил свою команду, так что пламенные респекты ему и его тиммейту Шуши засылаю. Здорово! Эти игры были как глоток свежего воздуха, они дали мне подых, и я понял, что такое уровень заруб, нет. Даже, наверное, лучше сказать, резини, это что-то непередаваемое. Кстати, Ёж, думаю, интервью как-нибудь обязательно все-таки сделаем. Еще разочек респекты за игру. К чему я это все рассказываю, мужики? Во-первых, я хотел бы поделиться своим опытом, чтобы, возможно, некоторые из вас не допускали таких ошибок, как и я. Смотрите, когда у нас обновляют рейтинговый сезон и сбрасывают звание, то логичнее будет не апать легенду в первую же неделю, даже, наверное, в первые две недели после сброса. Причина очень банальная и простая. Вы будете дохренальон лет просто искать себе игру. Мне, как и контентмейкеру, с этого мега грустно, ибо у меня есть некие внутренние принципы, и я не могу вам рассказывать про ту или иную пушку, просто тупо играя с ботами. Я считаю, что все должно проверяться непосредственно в хардкорных условиях, а не скрипами. И сейчас это уже классическая проблема ранга легенд. Для примера хочу сказать, что я пытался найти игру с 9 часов утра до 12 часов дня. Ни одну игру я не нашел за все это время. Если все-таки у вас игры будут находиться, то в 99% случая с вами и против вас будут играть одни и те же люди. Для рандома это, конечно, печально, потому что если вы уже играли против данных игроков и, предположим, в прошлой игре проиграли то уже авансом вас может тельтануть и настроить на проигрыш. Причем также в 99% случаев против вас будут играть именно пати по 2 или 3 человека. Хорошо это или плохо, тут скорее как посмотреть. Если идти тупо в соло, то это грустно, ибо люди в пати скорее всего будут играть по дискорду, координируя и давая инфу в той или иной ситуации. С таким движем как раз таки я и столкнулся. Проще говоря, брата-братья, у нас есть два периода рейтинга. Я надеюсь все понимают, что я про легендарный ранг все еще говорю. Итак, первый период и самый хардкорный, это когда игроков с рангом легенды еще не так много. Игры ищет и подбирает на данном звании очень долго, или же не подбирает вовсе. А если и находит, то это встречи с одними и теми же людьми. Здесь играют не среднестатистические игроки, а больше люди, которые прям серьезно бока могут намять. Второй период это период, когда приличное количество, так скажем, средней шей переваливают рубеж легенда и игры уже подбираются намного быстрее. Если первый период это где-то 1-2 недели от старта нового сезона, то второй период начинается от двух недель и больше. Лично для меня, конечно же, интересен условный первый период, там и правда приходится попотеть и стараться хотя бы не фидить, но этот бесконечный поиск выбивает весь настрой рвота. Также хочется сказать, что в этом периоде только с метаганами получается более-менее профитно играть, ибо там люди вообще не стесняются и юзают только их. Давайте как раз таки поговорим о такой пушечке, это Бизон. Сейчас это главный фаворит по юзабельности и по эффективности в рейтинге. В будущем я уверен, что его резанут, здоровую конкуренцию ему может составить только QXR. Но вернемся к Бизону. Вот, собственно, на него комплектация. Также лучше всего взять под него перки легковес, быстрое лечение и кэшбэк. Легковес, само собой, для подвижности, быстрое лечение для молниеносного отхила после кила и кэшбэк для быстрого фарма серии очков. Рекомендую серии очков брать подешевле, например БПЛА, машинку и третий стрик можно почередовать между дроном или ракетой хищником, но если у вас хорошо получается сейвится, то можно и побогаче Скорстрик стрики взять. Ну а остальное метательное снаряжение чисто от стиля вашей игры зависит. Еще раз давайте взглянем на ту черную полосу, которую я выхватил в рейтинге. Она мне указала на главные несовершенства в моем геймплее и это раскладка. Я чувствую чувствовал, как мне не хватает подвижности и скорости в схватках. Также я понимал, что совершаю какие-то непонятные, а главное неоправданные лузму в бою. Я, конечно, понимаю, что против меня играли чуваки с айпадами, но для меня это не отговорка. Ибо, как говорил великий Брюс Ли, «Я не боюсь того, кто изучает 10 тысяч различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 тысяч раз». И эти матчи и схватки с игроками выше меня по скиллу дали мне встрепенуться. Я понимаю, что из своей раскладки я уже выжил максимум, и поэтому я отправляюсь в поиски новой и более улучшенной схемы. Вы, мужики, не переживайте, по своей прошлой раскладке я обязательно сделаю туториал, но, скорее всего, в него будет входить еще и новая схема. К чему вообще этот рассказ? Многие колдухи относятся как к простой стрелялке, чтобы убить время, и это нормально, но так уж вышло, что данная игра меня затянула и я даже стал контент-мейкером, которого я надеюсь вы смотрите с удовольствием. Мне нравится погружаться во всякие узконаправленные темы, смотреть на пушки, на полезную работу того или иного перка, чтобы возможно многим подсобить в изучении, а главное познание данной игры. Поэтому благодарю каждого, кто приходит на данные киносеансы. Я постараюсь быть еще лучше. Надеюсь, каждый для себя сделает правильные выводы из моей небольшой истории. Не бойтесь играть в рейтинге, не бойтесь допускать ошибки и быть хуже. Тут можно даже эпичную фразочку вставить «Кто не падал, тот не поднимался». И снова в рейтинге я на бизоне лечу, но все равно киберы, мне пиздюлей надают, но я не буду грустить, я запускаю игру. Может, смогу Война Бесконечная Стрельба над головой И лежит сырой земле Товарищ мой Телефон сжимаю Крепко я в руке Тихо плача при луне Война Не, ну это было жестко, мужики. В общем, мужики, я надеюсь, эта нотка мотивации вам немножечко зашла, и вы уже шибанули кулакич под данным киноматериалом. Скоро ждите всеми любимые сравнения пушечек. Благо, контента у нас подъехала ого-го. И, как обычно, жму вашу руку, брата-братья. С вами все это время был Агненский.